Зарядка лекарств, кремов под домашней пирамидой Жанна. Пирамиду можно использовать для лечения и профилактики заболеваний различной идеологии. Действие будет таким же, как от полного приема препарата. Доказано, что при хранении в пирамиде лекарственных трав, отваров, настоев, лекарственных вин Лекарства получают новые качества, и время лечения сокращается. Возникающая в пирамидах таинственная энергия обладает целительными свойствами. Под ее влиянием утихает боль, быстрее заживают раны и сращиваются кости после перелома. Энергия пирамид стимулирует жизненные силы организма, благодаря чему? он легче справляется с болезнями. С годами выявлено, что у повывавших в пирамиде людей начинается очистка организма, улучшается самочувствие, нормализуется давление, проходят головные боли. Пирамида позволяет лечить не только физические и психические, но и кармические заболевания. Она восстанавливает равновесие человеческого организма, нарушение которого вызывают болезни, после чего человек обретает душевное равновесие и физическое здоровье. Необходимо проходить один-два раза в сутки 15-минутные сеансы в пирамидах. Доказано, что пирамиды продлевают жизнь. Иначе говоря, биологические процессы внутри замедляются. При правильном применении эффекта пирамид жизнь человека может быть продлена на 10-15 лет.